Я с вами уже больше часа, это круто. Так вот вопрос, легко-легко-легко, а потом раз и какая-то сложность нарисовалась, а как же легкость, что с этой сложностью вдруг непонятно откуда взявшись и делать? Любая сложность ⁇ это точка роста. Тебе сложно? Отлично, прекрасно, классно. Это значит, что пришло время вырасти над этим вопросом, над этой проблемой. Давай-ка подумаем, каким образом можно ее решить. И всегда у любой сложности, у любой проблемы есть много разных выходов. Не один и не два, а всегда их несколько. Поэтому выбирайте компромиссное решение, то, что подойдет всем. Как мама, я хочу, чтобы мой ребенок достиг наилучших высот. И я понимаю, что учиться все равно придется. И если я не буду контролировать домашку, то будут плохие оценки. Не факт. Это ваша сейчас фантазия и ограничивающее убеждение. Почему? Почему вы так не доверяете своим детям? Почему вы так думаете, что ваши дети э, там, не способны на то, чтобы получать хорошие оценки? Кстати, вот... Золотую фразу сказала наша учительница на этом родительском собрании. Доверяйте своим детям. Если вам ребенок говорит, что они на уроке делали вот это, им нужно вот это, например, да, значит, что так оно и было. Доверяйте своим детям. Я вас тоже призываю. Почему вы думаете, что если вы не будете проверять домашние задания, то у них будут плохие оценки? Еще раз вас верну к моему опыту французский язык в первом классе. Я думала, что я, я же взрослая, я же круче, я же лучше все знаю. Фиг. Моя дочка за полгода очень сильно обогнала меня во французском языке. И все. Это был для меня очень крутой урок. Я потом сама себе не прощу, что не проконтролировала, не заставила, не убедила, не смотивировала. Не смотивировала, окей. Не заставила, не проконтролировать Ну, контролировать, окей, еще туда-сюда. Но заставила обречено на неуспех. Так что так. Как все-таки прививать детям ответственность? Я согласна, что жить надо легко и в удовольствие, но дети надо мотивировать, но не, все действия... но не на все действия можно это сделать. Ну, пример приведите. На какие действия нельзя замотивировать ребенка? Ну, я считаю, что можно на все замотивировать. Сами проявляйте интерес. Был там пример, да, когда девочка говорила, что если я говорю, ой, блин, как скучно, тяжело и вообще плохая задача. Тогда да. Тогда и ребенку будет скучно, тяжело и плохая задача. Если вы вместе с ним вовлекаетесь и говорите, вау, как это круто, как это классно, я тоже хочу. Вспомните, как Том Сойер красил забор. Домашнее задание. Найти сейчас в YouTube прямо забить запрос написать эпизод как Том Сойер красит забор пересмотрите для тех кто не поймет что такое положительная мотивация пересмотреть до тех пор пока не, не дойдет да мой любимый пример Том Сойер красит забор правильно донести ребенку, что не обязательно тяжело трудиться, если сам зарабатываешь тяжелым физическим трудом. Только собственным примером. Сами переучивайтесь. Так, уже прошло несколько марафонов, уже слышу убеждения других из себя часто ловлю на них. Можно ли навредить себе, избавившись от убеждений? У меня раньше до финансового марафона было такое убеждение, что азартные игры всегда зло. И проигрыш, и всегда спуск на дно. Проработав его, найдя истинный страх, предполагая, что возможно и сыграет для удовольствия в казино при случае. А может так случиться, что пойдет в другую крайность и начнешь все спускать на казино? И от чего это зависит? Есть границы перехода от одного, ограничивающего убеждения в другое. Офигенский вопрос. Ольга Соловейченко, тоже претендент на приз. Смотрите, от ограничивающих убеждений, от убеждений избавиться нельзя. Начнем с этого. Наша вся жизнь соткана из убеждений. Есть убеждения, которые мешают, есть убеждения, которые помогают. Проверяются они эмпирическим путем, то есть экспериментом, опытом. Как не допускать крайности, попробовала, мне это помогает или мешает, сделала вывод. Как-то я была... в в казино со своей подругой. Она сделала одну ставку. Она говорит «Я хочу проверить, что у меня будет». Поставила, проиграла. Говорит «Я поняла, это не моё». Понятное дело, что это был такой эксперимент очень краткосрочный, который мало что может показать, но ей было достаточно того, что она поняла, что ей не нужно играть в изартные игры. Безусловно, крайность это всякая игромания тому, и так далее и тому подобное. И, конечно же, до этого допускать нельзя. Для того чтобы это не переросло в манию. Я вот сейчас думаю, на какой лучший марафон. Тут, наверное, больше подойдет марафон матрицы стройности, потому что он первоначально учит людей получать истинное удовольствие от всего, что с нами происходит. От любых действий, от любых событий, которые происходят в, наш... в нашей жизни. Ира, Ир, твой ноутбук садится, низкий уровень заряда пишет. А? Низкий уровень заряда надежу сейчас по розетке подключить. Вот. Поэтому учитесь получать удовольствие от настоящих из настоящих источников. Вот так. Вот еще тоже хороший вопрос. А вы высказываете свое мнение учителю? Ведь ваш ребенок будет продолжать слушать ее тоже. Что делать, да? А... Ну да, пусть слушает. Я за эту социальную прививку. Пусть знает, что другое мнение тоже существует, имеет право на жизнь. И высказывали я свое мнение? Слушайте, зачем? Я высказываю только тем, кто у меня спрашивает моего мнения. А если человек не спрашивает, сиди 32 человека и кивай головом да-да, ну, ничто не дается просто так. Но у них такое такие убеждения, почему я буду с ними спорить. Окей, пусть живут, у каждого свой выбор, свой мир, свою жизнь. Откуда берутся эти ограничивающие убеждения? Все зависит от воспитания. До какого возраста они формируются? Хороший тоже вопрос. Говорят, что это все формируется до пяти лет. Это закладывается, до воспитания. У родителей наших есть определенный опыт. У папы и у мамы, у бабушки, у дедушки, у воспитателей есть опыт, который они транслируют. У них в жизни было вот так, и они говорят: "Значит, будет вот так". Это то, о чем я говорю, что есть люди которые изначально с финансовым сознанием, расширенным, они просто в этой атмосфере живут и воспитываются. Вот они родились в богатой семье, в котором правильное финансовое сознание с расширенными убеждениями. И они это прививают ребенку, у него нет шанса стать бедным, потому что. В нем прошито то, что деньги есть всегда, они достаются там легко или через работу, или через труд, или через что-то еще. У него есть какие-то, возможно, ограничивающие, но помогающие убеждения, которые помогают ему добиться финансового успеха в жизни. А есть другие, которые, сколько бы ты ни работал, ты все равно не накопишь на машину, ты все равно не купишь квартиру, квартиру можно получить от государства, потому что государство должно и так далее и тому подобное. То есть это просто все приходит из опыта и с воспитания. И лучшее, что вы можете сделать для своих детей, это перепрошить свои ограничивающие убеждения. Правда, что процентов 80 вложений в личность ребенка это семья. Правда. Я считаю, что львиная доля. Так. В семье родился младенец. Взрослые лепят из него человека. Как и когда начинать воспитывать человека, хозяина своей жизни? Где это начало? Возможно ли это? Ведь мы все воспитаны неправильно. А школа? Как научить ребенка находить то полезное, а может дать школу для него? Где взять эти фильтры? Благодарю. Начать воспитывать ребенка нужно еще до того, как, он... как вы забеременели, это мое убеждение такое. Есть чудесные книги по воспитанию младенцев. Я очень жалею, что одну книгу я не прочла во время беременности, как минимум. А то надо было и раньше дочке подарила. Не помню, сейчас не скажу, как она называется, но там про кризисы младенца до года. Откуда берется плач? Как ребенок показывает сигналит о том, что он испытывает необходимость в чем-то? В общем, очень классная штука. Как научить ребенка находить то полезное, что может для школы для него? Смотрите. Я за то, чтобы самим учиться и показывать ребенку, что что-то полезное можно получить абсолютно из всего, что с нами происходит. Из любой ситуации, от любого человека можно взять что-то полезное. Подумай не говори персонально. рот устал. Говоришь безумок уже полтора часа. чуть больше часа уже. Вот И, соответственно, и из школы можно, и необходимо брать полезное. Из любого знакомства, от любого человека можно взять что-то полезное для себя. «Сможете потом в сторис названия выложить?». Окей, да, я попрошу дочку, чтобы она сфотографировала эту книгу. Не выложу. Так... Кстати, и от бухгалтерии, если это твоё, можно получать удовольствие. Наверное, единственный счастливый бухгалтер». ШУШЕНИКА. Я вас поздравляю, что вы счастливый бухгалтер. Я двумя руками и ногами за то, что да, получайте удовольствие от того, что вы делаете. Я бесконечно благодарна своей маме за то, что она прибежала с газеты «Аня, открылся факультет психологии! Ты же так хотела!». Не было факультета психологии в Одессе. Я была первым выпуском психологов Одессе. И тоже где-то авторство, наверное. Очень хотела быть психологом, пока где-то психологии не было. И вот он получился аккурат тогда, когда я собралась уже поступать. И я счастлива, бесконечно счастлива, что я могу зарабатывать тем, что я бесконечно люблю. Так. Наблюдая за людьми, замечаю закономерности, если в родителях присутствует какое-то неприятие друг другу, например, то дети, как правило, это забирают в свою жизнь и как бы отрабатывают, но уже по своему сценарию. Но суть не меняется. Непонимание других людей, осуждение, эмоций, эгоизм и так далее. Еще понимаю, что мы видим в своей жизни то, что сами представляем из себя. Очень интересно ваше мнение в этом случае. Путь к осознанности лежит через трудности, или все-таки можно научиться всегда идти в легкости? слушала ваш марафон и вы часто говорили о том что проходили многое через сложные жизненные трудности сами это победитель вот прямо свеч в с... с... чер ник с E R N. вот очень сложный ник <свечный> но вы победили я всем да Короче, вы победили. Значит, по поводу жизненных трудностей, смотрите, да, мне пришлось пройти через такое, что легкостью это точно не назовешь. Я это называю точками роста. Если у нас где-то в чем-то есть сопротивление, значит, знаете, самое главное ⁇ научиться в любом, в любом препятствии видеть радость. Радуйтесь, радуйтесь тому, что у вас появилась возможность это изменить или исправить. Вот. Поэтому, знаете, все время на лайте, на драйве не проскочишь, к сожалению, потому что я об этом говорила, что все имеет цикличность. Организм просто устает даже от всего самого лучшего и даже если с вами будут происходить самые лучшие события, ваш организм все равно будет реагировать на это так, что когда-то нужно отдохнуть он сам будет цепляться за какие-то события через которые нужно переступить. Поэтому для того чтобы жизнь приносила бесконечное состояние счастья и радости я это называю перманентное состояние счастья вовремя останавливайтесь и спрашивайте себя, какой урок я могу выучить. И то, что кому-то может показаться со стороны, что это какая-то неприятность или сложность, для вас это будет просто уроком. Как-то так. ребенка получать удовольствие от жизни, от того, что сейчас есть. Только не говорите своим примером. Я прямо зачитаю, что я написала. Почему не говорить? Именно так и скажу, как он научится, если мама не умеет. Мама теоретик ждет, что ребенок будет практиком. Так не работает. Или есть второй путь, второй способ, через травмы. Потом эти травмы мы исправляем, приходя к своему психотерапевту. Но, во-первых, не факт, что психотерапевт будет достаточно профессиональным. Это первая сторона этой медали. Вторая сторона этой медали. Не факт, что ребенок потом во взрослом возрасте захочет это как-то менять. Только собственным примером. Другого способа нет. Хотя, возможно, это мои ограничивающие убеждения. Если вы найдете ответ на этот вопрос, скажите мне об этом. Ну, на примере других людей разве что еще. Так. Насчет зависти у ребенка, с какой стороны подъехать и перевести в правильное русло? Тоже хороший вопрос. А зависть. Зависть это может быть расширяющим, да? То есть, когда я не завидую, что у того там столько всего, и хочу, чтобы у него было меньше, как в том анекдоте, а я хочу, чтобы у меня было это еще лучше. Я тоже так хочу». То есть это не «зависть», это «здоровое стремление к совершенствованию». Как-то так. Собственно, я ответила на все ваши вопросы. Боже мой, в Фейсбуке у меня 41 комментарий. Я... Ага, у меня вниз. Раз в месяц идеально. Поддерживаю Лену. «Деньги есть признак счастья, а по мне есть хорошо? Нет? Два хороших». Слушайте, да, не вопрос. Если вам хорошо без денег, окей. Кому-то хорошо без денег. Мне лучше с деньгами, честное говорят, «Бедность не порог, но большое неудобство». Я считаю, что, когда ты имеешь деньги, имеешь материальные возможности, ты можешь сделать гораздо больше добра, улучшить жизнь других людей. Гораздо лучше. Материальные блага, да, Алеся смеется над мной, ассоциация. Да-да-да, именно так. Это ругательное словосочетание. Материальное благо. Привет, как дела? Привет. У меня дела зашибись, лучше всех. Было бы краще, а вы Я уже научила этому своих российских друзей. Было бы лучше, только некуда. Так, теперь я читаю ваши вопросы. Отвечали на вопрос про кружки детские. Как подбежать ребенка? Ох, бежал вопрос. Так, твои эфиры очень мотивируют. Хочется идти творить, все доступно легко. Сегодня Люза захотелось на море. Приезжайте. Про кружки я не помню. Мне казалось, что я прочла все вопросы. Может быть, я что-то о чем-то не говорила. Про кружки. Как мотивировать? Только интересом, только интересом любовь. Повторюсь, все, что мы можем дать своим детям, это только любовь. Любовь, поддержку, все. Больше мы за них жизнь не проживем, руки не подложим. До скорых встреч, дорогие мои. Я устала. <с> Приходите на мои марафоны, получайте удовольствие. Меняйте свою жизнь к лучшему. Становитесь авторами своей жизни. Пока. Я завершу эфир, ты в эфир. Я уже хочу аплодисменты делать. Завершить. Сейчас я здесь. завершить.